Так, снова мы здесь, на этой замечательной карте и замечательной игре. Посмотрим. Вот в эту комнату я вообще боюсь заходить. У меня есть плохие воспоминания. Опять, опять, опять, опять она поп попалась. Господи. Совсем ненормально. Опять. Ладно. К этому я был готов, но все равно я нифига не готов. Угу. Да. Лампочки решили сказать... Мы не будем больше включаться. Блин. Серьезно? Все сломалось? Это что подвал? Я не хочу в подвал. Хм. Я не хочу в подвал такой смело. Да, сейчас пойдем в подвал. Ура! А тут есть свет? Наверное, нет. Что за звуки? Ну, ну, я не знаю. Кто-то шепчет. Ты шепчешь тут. Это я дышу? Ага, тут все это нету. Господи, я опять напугался. Блин, только немножко расслабишься и все, и начинается вот это все. Ну вот что я хожу, что толк? Я даже комнату не знаю. Ты тут? Дай нам знак. Give us a sign. Give us a sign. такая не толк. Что мы делаем нам нужно найти комнату вот тут темно может вообще возле входа или здесь куда неактивный призрак кучный я бы сказал ну ладно давайте так сейчас я еще немножко еще плохо ориентируюсь по этому дому поэтому а, это холодильник мой завещал запищал ужас какой здесь у нас света нету здесь у нас тоже света нету это что чудо это я похоже сообщать еду просто без всего я не хочу в подвал спускаться но похоже он там give us a sign give us a sign ghost give us a sign ghost give us a sign ghost give us a sign ghost, Гост ГВССАН. Гост ГВССАН. Гост ГВССАН. ГВССАН. ГВССАН. Как вообще правильно говорить. Я опять напряженно сижу. ГВССАН. Уже это подвал. ГВССАН. ГВССАН. На то подвал похоже. Что, идем в подвал? О. Короче, он здесь. Минусовая. Что у меня еще есть? Зеркало это. О, вот эти хрени есть. Так, фонарик, уходим. Минусовая и эти отпечатки какие-то есть. В подвале вообще свет есть или нет? Так, нам туда. Там он дверь открыл. Наверное, же следов нету. Так, как журнал открыть? А, улики. А, минусовая и следы эктоплазмы. Поставим, короче, всякие вот эти штуки еще. Может нарисую что-нибудь. Ну, либо я последний раз сюда захожу. Так не хотел, чтобы он был в подвале, а он оказался в подвале. Хотя какая разница, где он? Правильно же. А тут свет есть в подвале? Вот реально. Или тут все без света? Рисуй. Его вот здесь, я не знаю, что-то вообще как работает. тут никак свет не... все до свидания Фу. я ухожу так где выход стоп так все собрался так я здесь вот здесь выход А что мне про сутку? Восемь. Чего? Только что было 80. Так, ну ладно. Ну, в принципе, мне осталось только рацию и вот этот свет посветить, и все. Больше у меня ничего нету. Ужасно. Ужасно. Страшно, ужасно. Меня до сих пор поражает... Привет. До сих пор поражает, почему нету тут света в подвале. Привет, привет, Паша. Так, все А я умер. Ай! Ай! Ай! Где? Помогите. куда налево направо направо а все я умер дела не очень некая-то женщина съела да вообще ужас